С вами я, Азойка Найс, и это странные приключения. А прошлые три серии, насколько я помню, были, собственно, ровно ни о чем. Да. Особенно когда третью серию я вроде бы перезаписывала, но выпустила первый вариант. Короче, не было того, что было во втором варианте. Но во втором варианте я чисто дома настраивала. Ну, видно изменений, по-моему. А, и в этой серии я, наверное... Да, то, что. <свят> <свят> Какой фиг наверное? Не наверное, а есть. Во-первых, я буду переезжать. Потому что мне здесь не нравится. Да. Неудивительно, потому что вот.. Вот там у нас спанцы мобы. И он вот сейчас один умирает. Эм. Да, умирает. А еще что-то... А, ну, просто тут гора. И, понятно дело, тут неудобно выживать. А, я не помню, по-моему, я говорила в первом варианте, то есть, в котором я выпустила третьей серии, что я нашла поляну. Очень пригодную полянку для жизни. А, либо я это говорил во второй части, переписанной. То есть, ну, неважно. Суть не в этом. Суть в том, что мы будем переезжать и знаете... я немножечко просто улучшу шанки, потому что задолбал, так мало видеть. Только здесь, конечно, они же не будут мне погружаться. Нет, будут. Ладно, зато он видит деревню. А, ну... И, наверное, сегодня будем углубляться в... Тинкер Констракт. Um, собственно, я до серии приготовилась. Вот. Я смотрела, как он создавался, сразу говорю. Я не читала. Я против читов. Честно. Просто я решила это вот, приготовить до, до серии, чтобы на серии не мучиться искать там глину, песок, гравий. Ну и так далее. Um, да. Поэтому знаете, пока... Будет вот, вот это вот все я переносить. Вот это все я буду переносить. Мне стекло очень жалко. Эм, пусть оно... это... Господи, все, я начала забывать слова. Пусть оно перебавляется в сушеный кирпич для тингера концерта. Эм, ну да. Начнем. давайте, пожалуй, переезжать все-таки. И самое первое, что обязательно заберу, чтобы во всяком случае, эм, господи, чтобы если что эм, поспать до наступления ночи. Не очень пока хочется мне встречаться с новыми. Я еще пока не приготовилась. Мне очень жалко стекло, прям супер жалко. И, наверное, я буду показывать. Подрывками. То есть сейчас я... Ну, не знаю. Но пока, короче, я все это говорю, я уже э, одну с лишним стену разобрала, а еще у меня сломался пот пот потоп. Да. Мой зашибенный русский. Топор. Я хотела сказать. Ломаем дверку, и скоро будет закат. А мне, знаете, надо еще вспомнить, где находится эта полянка. Полянка, полянка. Я, кстати, вам так не показала деревья, потому что я показывала только во второй части, когда я не выпускала. Да. Конечно, можно вообще как, может быть к какому-нибудь поселению просто пойти а, жить, но нет. Поляна. Честно, я не помню, где она. Просто она где-то была, а где нибудь я не знаю. По-моему, вот тут, потому что, я помню, гора была. И, знаете, это как-то далековато сюда идти. А скоро наступит ночь. А ещё, знаете что, я, пожалуй, лаки... Лаки, лаки, лаки, лаки, мне нужен... Вот. Uh, кстати, изначально я собаку называла... Вообще фиг знает где, то есть в другом мире. Я, uh, наверное, совершенно другом имени была названа. Так, стоп, нам куда бы... идти? Нам вообще По... А, нет, мы идем как раз в другом направлении, которым нужно. Поэтому бум-бум-бум-бум-бум. Кстати, я очень хочу забрать э, лаки-блоки. Где самое первое? мне интересно. Вот он. Знаете, до не слишком далеко идти. Поэтому я предлагаю самый легкий выбор. Я быстренько нажимаю паузу, быстренько дохожу до лаки-блока. И, соответственно, до него я включаю запись опять. Потому что, ну, до него идти долго. А я не хочу просто тратить опять а -а -а, серию впустую, у меня их тут дофига, кстати, блоков Ладно, а, лишь только потому что, ну как, в прошлой серии, лишь только потому что я ничего не успеваю делать, а еще мне надо поесть. Вот он или не лапоч. Ладно, поедим. А ну да, встретимся прямо сейчас. Я короче как самый последний дебил пошел не в ту сторону, не в ту пустыню и решил короче, дойти до той самой поляны. Эм... Ну, особенно поляна, вот, вот там цветочки, где за ну я нашла более менее пригодное место для именно домика То есть, вот. Еще тут рядом деревня и вот там поселение японцы. то есть это такая шла, шла, прошла тут вот эту ту малячку, полянку, потому что я там шла. Потом сюда пришла. Таким вот образом. Ну да. Мне а, меня подлогнула, зарегенерировалась новое поселение. А какие-то бронежищие, которые японцы. Меня даже сама назвали. Mm -hmm. Вот так вот. А еще мне пришлось заставить лаки убивать животных. Ну, она голодала, я голодала. Тут, Тут дофига коров и, и... и свинки. Все, нам Там, короче обеспечено. Садись только курицу, курицу делают. Фермер, нет, мне, пожалуйста, еду дайте. А, а я вас обороню немножко. Но я думаю, вы будете не бороть, потому что вы всегда откуда-то берете все. Так, я беру очень свежее, спасибо, потому что вообще из деревни только что зарянились посевы вот здесь не может быть полностью выращенных по идее а по идее может быть а еще а вот я не хочу туда идти, идти потому что под островом очень и много нет, курицы тут есть все идеально а, потому что под островом много могут спать а вот и выросшие все таки выросшие есть Ой, как хорошо что все всплывает все хорошо что хорошо значит что хорошо кончается так петухи вы тут не делитесь я сама тут всех А, ты еще собираешь все точно даже надо ночью вообще оборудовать оборудовать из самых подходящих скажешь ну да, еще тут дофига лошадей тоже же плюс мои любимые лошадки Слова у меня нету. А слова, кстати, очень как нибудь каратится в моей этой сборке. А рюкзак всего. Тинкер контракт. -аск. Изи. Я могу прямо сейчас. Пока на мой облига или его поднять. Ну. Прикольно. А оно никак не каратится. Идеально! Это да плохо. Ну ладно. Переживем как-нибудь как-нибудь. Может быть, найду. Кстати, тут кузница есть, точно не проверила. По-моему, здесь ее нету. Но знаете, вокруг столько есть... у меня... А, нет, кузница. Нет, это не кузница, это колорус. Кузница нет. Плохо. Обидно. Обидняк. Меня обидели. Хотя... А, там ничего нету. О, понятно, короче нету. Понятно, что нету. А, а ну идеально я? вообще тут. Как Мы... бы, ну да, да тут нет. жители не заботятся о безопасности, нет. типа что, что зомби, зомби сюда придут, но нет, им не важно. Ладно, я буду защищать не эту не деревню. деревню, поэтому, поэтому с им ничего не случится. тр Я очень хочу, чтобы ты пришла мне на помощь, что ты сделала. Я сейчас со скуки честно. Почему это называется mm -hmm. сетилдинамик 3. Mm -hmm. А, ну да, потому что она генерируется разных размеров. Так, mm -hmm. Лаки, ты куда пошла? Пошла, пошла, пошла пошло вот так и не знаю мальчик или девочка идеально я выбрал имя, не знаю какое то женское или мужское вообще на это и то пшеничка редиска правда редиска не знаю зачем мне а зачем она мне еще вспомнить какая бы кнопка здесь работает ой это что я это что я нажала сейчас из... Что за... Ладно. Я вспомнила, какой Ю. Для перемещение предметов. Краситель. И все только краситель. Стоп, он для ч... а -а -а. Ну да. Понятно. Суд краситель, короче, можно выкинуть. Ну ладно. Ну раз уж собрала. Фермерам, по-моему, даже продать нельзя. Стави, ты лучник, Ты фермер. Понятно. Сейчас идти не могу никак выгодно. Кстати, нет, вы Куда подальше? Стави. Библи... Я уже чувствую. всё. А, время еще не запасе, поэтому видим коробок, видим овечек, Просто лише к нам люди, я вернулся ну да, я вела жорда мне надо было точиться я забыла поставить правду ну и чуть то не убили ну да, я называюсь логика сама логика так все, я наконец то буду регенерировать я уже успела убить паука два зомби у меня сгорели а, нет, паук, кука у меня убила, по-моему, лаки. Убила па. Я не знаю. Короче, кто смотрит это, пожалуйста, напишите, кто будет а, лаки. Девочка или мамочка? Вы образовали мне красота немножечко еба. Об этом думаете? Я не время не хватает. Так, а, я хотела, что я хотела. А я, во-первых, хотела здесь создать вейпоинт. Дом. Эм. -э, у меня косок включен. Ну окей. Дом. Мой любимый цвет где? Вот. А, телепортируемся назад в дом. Лаки за нами не кашится. Это и плохо, и хорошо одновременно. Так. Ну, я.. А, тут Тут жарилось, я думала не, не будет жарить. так, во-первых, мне нужно горязнь пожарить Уголь такой мне хочется потянуть угли ровно на стак тут... так, нет, тогда песок мне песок более важен, честно тут целых 12 стейков есть, я так уголь не закинула а, а еще тут дофига да всего на свете откуда я это взяла? я не помню, честно ладно я могу взять то, что я могу взять, что у меня и так уже было. Свёкла. А, меня, наверное, поворовало. Вот А, что -а -а -а. то, что у нас есть. да, кстати, <весола> да, Что же да, занимает место, думаю я? Костер. Давайте костер и факелы. Факелы в на первую линию. Так, все, три пикись. А, стоп, я могу уже. Да, я могу собрать немного носок. Давайте я это сделаю. кадром, чтобы вам не терять времени. И мне не терять времени на... Ну, вы поняли. Я, конечно, решила не заморачиваться, разбираю весь дом, потому что еще эта рука очень долго делать. забрала песочек. А, тут тупик, ну ладно. Давай, он закрыть будет. А то, а уж мне он выводит? Он напрягает, он выводит, он напрягает. А, да. Так. А, Разлома местность. Мой любимый способ. Мою. Ну, я всегда самологика. логика. Так. Сама логика опять. Что, Что можно поставить? поставить. Костер. Костер. Костер потом. Распределимся. Эм, Тридцать а, 32 доски. А, Куда... А, а, у, у меня почему-то включен читерный режим, и я себе ничего не выдавала. А, вот у меня как оставалось, это написано, так и осталось. Я ничего не счала, мне Я еще знаете, что заметила? Вот, вот посмотрите, посмотрите наверх. То есть <ганут> вот сюда вот. Я надеюсь, вам я мышку видно, видно по да. Вот, вот где у меня сейчас не сабжет. Смотрите просто, просто тут в экран. Просто, в экран. просто что это за фигня? Фриз Фриц эффект. Фриц Фриц эффект. Фриц что это? А? Уже? <ганут> Так, так, так, так, так. Двадцать четыре шесть. О, Акита, Акита вот этот ближайший к нам псин и Ката, что-то там. Улучшили отношения между ними. Ну, события, короче. Ой, отношения улучшились А, вот что я могу сказать. Брось. Ра. Бри... А. а. Да. а, -а, -а так. Фриз эффект. Я, Я что-то нажала, нажала, видимо. Связано с Ой. Да, да, называется, когда я не... не знаю, знаю кнопок. кнопок. Так, переключаем. Так, карта переключает. Ой. Мне, Мне интересно, интересно, что странно. Так, как я, я знаю. Приближение. Это, я не понимаю, что это тут значит, у меня вот эти буквы к. А, типа, а давайте, давайте посмотрим, посмотрим в управлении. В управлении. Должно, Должно быть. Да, а... я, я не.. Помню, как, как это.. Мод называется клавиши для пёсика. Ух ты. Улучшенный инвентарь. Сортировка инвентаря. Ага, R-Shift. Uh, right. Это лучший инвентарь. Че? Я, Я такого не помню. Word Audit. Vile. А у меня какие-то эффекты. Iron Blood Packs уже Вот. Вот, того Face Effect. Буква R. R. R. Uh -huh. Uh -huh. Ура! <пас> Спасибо. Есть буква щи слова. Теперь мы Теперь будем дать за Face Effects и. И можно выключить, точнее, наоборот, включить и выключить. То есть, по когда я вот, я вот включила, у меня вот я хожу, хожу, хожу, хожу, да. У меня остаются эффекты. Ладно. А мы, точнее, я хотела строить дом. Мне эта карта и бесит, и нравится. И нравится. Честно, mm. я обнаружу, вот когда-то обнаруживаю этот эффектик. Mm. Я mm. не, не понравилась. Ну, вообще не <связь> запомнил Лаки, Лаки у... Ти. Да, да, кстати. Нет, фаркилла нельзя убрать. <связь> я думала, можно. Но я просто забыла. Что у меня <связь> сейчас местный? И дерево мне хватит. хватит. Вот. Вот. Вот. вот, вот, вот, вот. Раз, Раз, два, три. Всё. Коробка. Кстати, чётко хватило прям. Нет, я коробку не собираюсь строить. Мне нужен верстак. Вот. Я вот это вот могу потратить. Ура. Ура. А, мне нужен топор. Пусть деревянный будет. Он, Он меня будет... будет Кады. Я, Я думала, он только в креативе активируется. Стоять. <сос> Я просто надо было в другой ночи. Эль. Эль. Эль, будет что-нибудь меняться? Окей, я удаляю этот предмет. Я поняла намек. нельзя пользоваться... Вообще никаким боком нельзя пользоваться деревянной киркой. Окей. Просто этот мод я не могу, потому что он мне не нужен. Капец, под подзем... А под есть пещера. А еще здесь есть железо. Жизнь для меня сейчас. <гас> Это хорошо. <гас> Там, Там кто-то ходит. Зомби. Уйди. Я чуть сама тошка не сюда. А! Ваш шишка. Мне нет места для железа. <гас> чего мы накрутились? А, а вообще все это я могу и причинить. С помощью Ней. 네. Спасибо Ней. Тебе вообще ничего не надо. Бух. И создаем табурек, для, для которого не найдется места. Подождите. А вот так все, просто стоять. Просто все нафиг переносим все сюда, а, оставляем вот это, а это. Кстати, раз нам тут удачно подвернулась пещерка. Еще один собак. <запах. ф frontline> Я снова скелек. Чего лучше еще можно желать? Конечно. Конечно. А, а, нет. нет. Ну, да. да. Конечно, перед тем, как сломается. О, Господи. Господи. Нет, Может, Хорошо. Все. Хватило на 5. Короче, ладно, ладно, главное, что хватило мне. Время у нас за ночь еще есть. М -м -м -м. О господи, ласки, не пугай. Мне нужно <кười> печка. <кười> Извините за кашель. Просто немножко приболела. И у меня это все равно нету. Капец, блин. Попой. Я, Я вообще изначально создавала топор, а потом топор брала. Топор. Ну, ну да, моя, моя логика. Са-са-са-са. словом -са -са -са с... говорю. По-моему, киркой было гораздо быстрее это делать. Подождем. Подожди, пока у меня ещё сытость пропадёт. Ненавижу эти деревья. Вот я их так хотела хотел удалить. Просто вы не представляете себе. Ну, у нас <связать> есть дом, каменистая земля. Есть здесь ведро то можно сделать э, ведро с грязью, а потом все здесь саженцы, превратить в нормальные. У меня на... Растить на... расти нормальные деревья. И вот это меня песен, потому что здесь осталось, но это будет побыстрее. мне нужно успела вырасти. Какого фига на осталось? Давай, ну ломайся. Ты что, так не ломаешь, что ли, когда я прыгаю? Ну? Я это, я это не, не ломаю. Извините, извините, это, это громко, громко было? Просто, ну просто. Ну, просто... Да, епта. Уж извините меня. Каршлан, пусть он себе тут тут растёт, развивается. И тут оказывается, что у нас есть еще дерево. Неужели эти этот мод забокал? Знаете, я, я, наверное вас наверное, спрошу разрешения, можно дать здесь нет. этот мод? Спасибо. А, спасибо, Флана, я говорила, сейчас, чё так. Ну, я, я знаю, знаю, просто, вы такие тупые люди. люди. Я. И, И только два греба стоять. стоять. Куда, куда пошла? Вот ты дура, корова. корова. Корова, дура, удилаки. Ладно, пусть пока это <говорит> Спасибо, я тут коробкой. Спасибо, Аничка. Я сейчас не поверил, что ты мне мешаешь. <говорит> Знаете <говорит> что? Потому Потому уж очень сильно захотелось воровать домики. Честно, я не это хотела сначала сделать. А, а хотела себя выдать. Выдать. Дерево. Ой, Ой ну ладно. Я это немножко лишнее собрала. Я здесь вы и жители меня простите. Просто, ну, по-другому никак. Кстати... может быть, попробую сделать, чтобы я обворовывала жителей, кроме как, как дерева. А, на этом мне уже пуфик, кстати. <пуф> Ничего страшного. Поживут. А мне нужна дерево. Утром я уже не буду разбирать, потому что это... Вообще уже просто... Это no. слишком А вот, вот деревца, деревца, которое не особо мешает, я заберу. 37. Вполне хватит. А, бежать, бежать не могу. Какая проблема! Какая достанность! Кстати! Я забрала еду для лаки. а яй его так и не покормила. И яй очень бесит, когда вот такое случается. Поэтому сыру да, там тоже не будет есть. <свёздить> Просто это <свёздить> логика Майнкрафта. Ты <Это свёздить> все, что я могу сказать. <свёздить> ну уж нетушки. Деточка. Ты никуда. Да, отсюда <свёздить> не уйдешь. чего вы А вот эту вот я перекрою дверьми, так что, что ты отсюда, отсюда больше не сбежишь, будешь моей. <гільш> дура, я дура. <гільш> а -а -а -а -а. Ладно, бывает. Что же сказать, бывает. Скажи мне, пожалуйста, а как это произошло? Я что-то кто-нибудь объяснит? Понятно, никто. Ну, как да. же, да. Ну, ну никто же в жизни не захочет никогда ничего объяснить. Пора телепортироваться, короче, я вспомнила. Пока я весь топор с этим не потратила. Да это только, только сейчас задумалась. Они а еще имеют кирки, кирки, чтобы сломать спичку. Я прям идеальный человек. Ладно. Ладно. Досадно. Знаете, я опять поставлю на пол, паузу, потому что это очень долго. Знаете, я решила вас вообще не томить и немножко даже построила дом. Кстати, я забыла поставить то, что туда надо поставить. По крайней мере, что я решила туда поставить. Да, как вы уже поняли, там будет тенький констракт. Вот в этой зоне. И вот так вот она выглядит. Полублоки, если что. Uh, и на этом я буду заканчивать серию. Uh, куда-то один стол пропал. Я всё ш... ш... ш... ш... ш... ш... ш... оттуда собралась. <пал> ш... Но куда-то рядом один стол. стол <пал> По-моему. Сейчас ш... проверим. Тинкер. Um, mm, столы. Раз есть. Два. Два есть. Это тоже есть. Это тоже есть. Три, А, ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Нет, что-то я все-таки потеряла. Я Даже вижу, что. Вот это вот. И где же он навязывается вопрос? Небо здесь нету. Можете сами проверить. Я не слепая. Туда уже мне не полезно идти, потому что, во-первых, я удалил waypoint, waypoint. То есть, вот, нету. А он в той стороне должен находиться. А -а -а, и... Я, я все тут забрала абсолютно. <пес> так что... Видимо, нету. Вообще. Но, Но на этом я... Буду заканчивать Как-то кливо я сижу, вообще Некрасиво И если вам понравилось, то Ставьте лайки, пишите комментарии Может быть с помощью, может быть С поддержкой И так далее Я даже могу принять какого-нибудь собеседника к себе снимать Что, наверное, тоже не будет и если вы здесь первым, подписывайтесь на канал, зародите своих друзей. А так, всем пока-пока-пока!